Так всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас очередной ролик. Вот. Мы забили поросят. Сейчас покажем, что из них получилось, да. сколько мяса, сколько сала. Через час приезжает друг. Не надо сделать по-быстренькому. Что-нибудь покушать? Ну, закусить. Да, закусить. Да. А закусить это самый элементарный курица на соли. Да. Сейчас вам все покажем. Идем мыть курочку. Раз муж сказал, по-быстрому надо приготовить. По быстрому и сделаем. Моем курицу. Курица с магазина, ребята, ну, так что. Печально, надо уже свою рубить. Вымыли курочку. Теперь открываем соль. Килограмм. Скажете, что это много? Этого немного. Курица возьмет в себя столько соли. Как полагается вся остальная соль останется на поддоне я уже включила духовку кладем курочку и больше ничего не надо соль и курица и все это отправляешь в духовку на час. Есть простой рецепт. Больше ничего делать не нужно. Но, как еще оказывается, у нас друг сейчас приедет, через час. Я решила еще сделать им оладьи. Для этого я возьму молоко. Чуть-чуть с коробки. А другое свойское. Купаем людей. Королу. Дальше ставим ее на плиту. Подогреваем молоко. Так, чтобы немножко молоко нагрелось. Достаем яички. Яйца обязательно домашние? Нет, вам не нужны яйца. Не нужны? Нет. Прикинь, я уже с блинами перепутала с тобой. Хотя а. делаю оладьи. Сразу готовы для оладий. Мне нравится здесь сразу все есть и не надо больше ничего добавлять. Ну, покажу, чтобы Покажу. Я ее даже добавляю в блины. Вот эту смесь для оладий. Тут уже все есть. И разрыхлитель. Тут практически ничего добавлять вообще не надо. Вот молоко, смесь и пеки. Хоть оладьи, хоть блины. Мне она очень нравится. Сейчас молоко подогреем как раз. О, молоко тепленькое. Так, берем венчик. Кто как хочет делать, кто хочет густую смесь делать, кто хочет, чтобы они были пышные, воздушные. Я делаю средние. Сейчас я их замешу и оставлю на 10 минут, чтобы они у меня постояли. Что тесто у меня настоялось. В это время у меня муж покажет, что у нас осталось от свиней. Да, ребятушки, сейчас вы увидите картиночку. Ну как картиночку, видео. Сейчас вы увидите, ребята, видео, что у нас получилось со свиньями. Не переключайтесь. Так, ну что, ребятки, получилось вот столько у нас сала с двух поросят. Ну, конечно, немного уже раздали. Тут жена еще продавала. Ну и так по родственникам, по знакомым Такое сало, сало толстое прям, смотрите, вот такого, вот. вот. кусочки, вот смотри, снимай. Вот сколько у нас сало, только получилось двух поросят. Сколько получается, Зай? 23 килограмма. 23 килограмма было. Вот. Забой особо не снимали, сейчас там будет немного кадров, покажу вам, как происходило. Все остальное я даже не снимал, потому что там на Ютубе очень много роликов про забой, про всего. Вот, вот такие дела, ребята. Сейчас еще а еще мяса было мало, да, в этих поросятах? в основном, в основном сальные. Сальные, да, почему-то получились. Вот, что мясо осталось, много жарили, ну там это чисто вот мясо одно. И в том морозильник еще. Ну и вот, но забито тоже. Все в мясе. Только вот этот забитый нижний, да. это все голова. Да, ну, вот две это? головы, да. Вот а. Здесь вот две головы. Ну в принципе, короче, мы вот смотрели примерно. Покажи мне. В принципе смотрели, примерно килограмм сорок от нас сегодня выходит, чистого веса. Вот. Ну и сало, что самое интересное, сало вообще прям, мы не ожидали, что много сала будет. Вот. Так что вот стоит ли держать свиней или не стоит, я думаю, что стоит. Тем более вот за такого сала, сейчас такое сало в магазине по 500 рублей минимум. И то найди, вряд ли такое толстое да, найдешь, ну у нас по крайней мере в Талзине. Вот, вот такие дела, ребята. Ну, ну что, ребятушки. Что? ключи от машины а -а. ну чё ребятушки забой у нас сегодня поросят <coughs> сегодня забьем одну поросем потому что уже время вечер вот такие дела да. не хотят выходить а -а, вышли сейчас надо как-то их оттуда вытащить сюда хотя бы одного там переодевается. А? Редуктор хотел редуктор. А я купил да. вон редуктор. А, ты такой купил? Ну а -да. да. Так, ну, короче, я бочки отодвигаю, а ты стоишь туда, на исходный получается. Да, да, да, да, да, да, да, да, Первый, кто выходит, того и вали. Ну давай. Подойди, подойди, подойди. Не, я пока еще нет. Я тебе просто говорю. Сейчас одну две одну бочку наверное, уберу, он выйдет один. Ладно, ребята. Судьба. хочу! Вот, ребята, начинаем опаливать. Опаливать начинаем. Не знаю, слышно там или не слышно. Затемно. темно. Сегодня одного резать. Ну и сейчас будем ножом подскабливать. нам очень немножко подстоит. Вот что, ребят, у меня получилось. Вот такая курочка. Вот такая вот. Давай разрежь ее, посмотри, прожарилась Давай, она потом. Блин, она уже да. тут напекла немножко да. вот чтобы они тоже немножко перекусили, чайок, чтобы угу. попили. Сейчас мы посмотрим, что у нас с курочкой. Ну, положи ее сюда. Курочка. Свет получше. Обалденная. Вот такую курочку надо томить час. Вот она. Все. Она вся получается вся прожаренная, пропаренная. Угу. Все. А сейчас пойдем вам нальем и возьмут курочку под запуск. Так, ну что, вот такой ролик был небольшой, ребят. Кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите следующих роликов. Всем пока-пока. Пока-пока.